Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! С вами я, интересно, и сегодня мы играем на сервере Кристаликс. Сегодня мы играем в такую мини-игру, которая называется Color Control. Ну что, давайте начнем. Со мной сегодня мой друг, брат и так далее, Лимончик. Ну вы его не слышите, не знаю, видите, если, наверное, нет. Ну что, давайте начнем. Так давай, я захожу в игру. 2 на 2 или дефенс? Классик Ах, закинул Я думал, закинет. Вот это закинет вот Ждем теперь Людей Блять, Ёбаный рот Ладно, ты меня не найдешь никогда Давай, найди меня Никогда не найдешь. Вообще никогда. Я тебя уверяю на все любые деньги споря. Ну давай, пидороч. Эй, вонючка, давай ищи меня. А да, команду выбери красную. Ты меня слышишь вообще нахуй блядь? бама нахуй молодец Ох ты ж, Тверь спалил меня Тверь Так мне надо запись включить я просто я не вижу как у меня идет запись я не могу так Блод э, пока пока пока бама нахуй нахуй пошел нахуй оба а, нахуй блять раз два три четыре пять оба мы нахуй пошли Обама пошел погулять. А ты меня не найдешь никогда. Я уверяю. Не ори там, я тебя даже через наушники все слышу. Блять, я тебя думал не заметить, я бы орал. Я вообще бы орал, сидел бы. Сказал бы ты додик. Лучше твер, куда ты побежал то побежал там? таймер запущен, ну, я запомнил, нахуй, куда ты, эх ты ж тверь пиу кто ты так, блять подожди, я запутался, тверь нас покинул, ах ты ж тверь, покинул о, о, -о, -о блядь, обама, нахуй я паркур-мастер, может карту пройдем Майнкрафт паркуром Вот, сейчас начинается игра. Ладно, не говори, я тебя даже, я боюсь микрофон услышать. Лад, пожалуйста, я по правде. Вот и начинается наша игра в Color Control на сервере CrystalX. Значит, э, объясню вкратце. Что такое Color Control? Значит, у вас есть две команды разных э, над островами. Когда вы... Вот это, например, Киркой, вашей хорошей, да? Вот смотрите, сейчас вам даже покажем пример. Некоторые ваши могут не знать вдруг, да? Как то Смотрите, вот человечки, да? Мы прыгаем. И начинаем Киркой делать свой куб. Каждый там 5 минут, что ли, поворачивают у нас кубы. Из этих кубов падает э, какая-то штука. Но какие-то ресурсы у нас. Здесь у нас, например, железо. Но есть такая штука, что если мы умираем, то мы теряем жизнь, логично, да? Вот как человек умер... Если не команда, они потеряли жизнь, у них теперь ровно 14 жизней на всю команду. У каждого, у каждого человека по 3 жизни, логично, да. Значит, получается, если кто-то из них умирает, то ЦБ Мы крафтим, давайте нагрудник сначала. Сделаем делаем все, вот это что, что нам надо. Может даже, если все... А, да, у нас же на кирку хватает, фига себе. Она же реально на кирку хватает. Давайте поменяем и все, надеваем. Это все. Если что, IP... Ну, если что, лаунчер можете, кристалликса, вдруг кто не знает, как скачать его, как найти, где и тогда, Будет в описании, просто э, берите туда, заходите и, и... И всё. Так, у команды синих уже 13 жизней. Ну, как я понимаю, если мы так пойдем, то мы уже выиграем. Лимончик начинает строиться, давай. Лимончик, давай наш. Давай, стройся, стройся, стройся, тебя никто не палят. Так, давайте, я забираю себе ресурс чуть-чуть. И начинаем мы уже тоже. Поворот кубов будет через 10 секунд. Смотрите, через 10 секунд у нас повернутся вот эти кубы. Смотрите, вот повернет этот куб. Нам заново надо сейчас его ломать. Видите, он повернулся, и мы должны заново его будем уже сломать. Так, сейчас мы давайте его откроем сразу же, чтобы потом... Не надо открывать было. Так, и мы бежим этим. Ну, вот эти три куба. Это центр. И там камень, и тут это дерево. Они не поворачиваются, они уже сразу же, как сказать работает полностью, да? Значит, я крафчу себе штаны и отдаю кому-то рандомному человечку железо. Если кому-то надо, там забирайте вдруг, да? Я просто кому-то там кинул. Сразу говорю, здесь не все мои подписчики, здесь один лимочек. Это мой человечек, да? Но если вы хотите, я могу начать строиться дальше. Но, как я понимаю, вы не хотите, так не надо. Так, лазури, давайте пока... Я, давай, наверное, начнем делать пути разные, да? Потому что... Вдруг потом зачароваться решим дальше, вдруг. А здесь можно зачароваться. Просто вот этого я не знаю. Можно сказать первый раз играю вот в мини-режим уже. Просто реально. О, синих уже. Все. Так, знаешь, что люблю? Ах ты что Какая-то. Мне кажется, он счастливый. Вот реально, ребят. Блин, меня скинули, меня скинули. Я бы мог, я бы мог, но меня скинули. Так меня скинули, поэтому давайте сейчас быстренько. Но у нас ресурс порвали, поэтому мы должны сейчас быстренько его будем убить. Давайте убиваем этого синего. Потому что мне кажется, что он какой-то читер, просто рыбак. Я не знаю, просто что? Да как он нас убивает? Не, я не пойду больше на него. Это синий все делает. Это все там синий еще, ребята. У меня одна жизнь остается, и я не знаю, что делать. Так, мне нужна реально помощь. Э -э -э -э -э -э. Надеюсь, лимончик мне поможет. О, э, сила лимончика, помоги мне! Ладно, покинул игру. Это не этот игрок, случай, который меня убивал все время. Покинул игру. О, все, покинул. Человек. О! Ну все, я думаю, мы сегодня выиграем вообще легко. Просто. Как вам сказать? О, синих остается только одна жизнь. Справа на ошибку нету, как говорится, да? А у нас есть право на ошибку. У меня, ну, типа, у меня одна только. Право Это на ошибку есть. Не знаю, как у других, но у меня у одного. Типа, у меня есть право на эту ошибку. Если он вдруг что-то решит сделать, то цеба нам будет мне на язык. И все. Так, давайте закроемся вот как. -то. Потому что у меня просто блоков даже нету, чтобы э, начать строиться. Ребят, я думаю, сейчас мы должны все сделать. О, лимончики я усмотрел уже прямо алмаз. Они становятся тихонечку, да? Алмазиком не надо становиться потихонечку. Так, мы сейчас сделаем этот. Э, мы тебе сейчас давайте добудем этот камень, да, какой у нас здесь остается, да. какой-то, чтобы прослоить какой-то путь до этого человек. Потому что он не очень круто, а very good, да. Просто не очень красиво он поступает, что он скидывает нас, у которых и так по одной жизни. Просто сказать. Нет, у нас, э, у нас как минимум троих. Да, нас. Насколько в команде человек? У нас в команде пятеро человек, да, из наших один уже умер. Получается, как э, минимум, поворот кубов. А, ну тогда зачем вообще их сейчас копать? О, я смотрю, у них было три жизни у него. А, блин, зачем я копаю? Я думал, уже поворот был. Ладно. Я предлагаю его и мочить, реально. Потому что он сейчас а, опять оденется, и все. как минимум 3 эндерперла возьму. А, ну все, у него защити жизни нету. Так, ладно. Все, победа, ребят, мы выиграли. Я, я сделал 0 убийств. Мы... Ладно, и сыграем еще в одну игру. Вот и начинается наша вторая игра. Нас запустили на карту. Это что такое? Нам что, тут еще округа карты есть? Ага. У -хм. у -ху -ху -ху -ху. Надеюсь, я не надо никому больше сейчас объяснять, зачем нам это все надо. Так, там у нас огненный, видите? Если кому-то надо объяснить, посмотрите несколько минут назад, что здесь делать на этом, на этой мини-игре. А, серию Recrystalix, мини-игре, color, лимончик. Ну как ты так смог погибнуть-то? С богом человека надо поздравить. Он родился. Но я не могу туда, я боюсь туда прыгать, честно. Ты нам эти хп-шки-то не трать? Не надо умирать. Не надо умирать, да. Не надо умирать на этом сервере. Просто цебан будет. А если мы умрем? Так, я чуть э, не выключил себе меню. Представь, я бегу и, и отключаю себе меню. Нет, это очень страшно, если отключить себе меню. Так, э, строим это. И начинаем копать. Быстрее копаем. Сейчас алмазы будем получать и все. И мы их выиграем. Мы их выиграем вообще легко. Сказал бы я. Зачем я сейчас одна же... Я сейчас им сделаю одну жизнь челлендж. Тверь! Стреляет! Стреляет, ребят, меня стреляют! Странно. Страшно. О, капец. Харе умирают, люди. У нас как бы игра не то, что вы сами там умираете. Так, давайте. Бывает алмазы. Пока эти люди на, в нас стреляют, супер. О. Там ТП, мы нас убили. Спасибо, до да, свидания. Поворот кубов сейчас будет. Ребят, давайте быстрее копаем, да. Я, конечно, ну в этих играх... Вот, в... Я, конечно, ну в таких играх, честно вам скажу. но но но но, -но, -но. Потому что я именно мини-игры, я не знаю, как их... Может, есть чувство, когда ты именно любишь мини-игры. А у меня такое чувство, что типа я люблю их, но... Типа прям снимать их не могу почему-то. Вот объясните, кто может мне помочь э, с этим чувством побороться. Если кто-то хочет меня научить как играть в мини-игры, пишите мне, здесь, да? Угу. Просто реально такое чувство, что я типа хочу заснять, а не идет у меня снимание. Так, я сейчас пойду всех скрафчу этот в Гад, попал у меня все-таки. Хочу сейчас тебе нагрудник скрафтить. Сейчас крафтим этот нагрудник. Лимончик, сразу же беги лучше. Если что. Если что, беги лучше. Потому что, если они будут реально очень плохими людьми. Слинчи, можно блоки ломать. Пока тут стоишь. Я вот там почти скинул. А, да, да, скинул, фигасе. У нас только 5 жизней у команды, а? Ну них уже... Твою мать! Блин, меня убил. Меня убил. Ребят, нас сейчас убьют. Нас сейчас убьют. Блин, блин. Да, стреляй, стреляй, би, би, би. Меня убили. Ребят, я... Это плохая игра, булья. Ну что, ребят, это была... Ну, не знаю, как вам понравится такая игра, потому что первый раз мы выиграли. Хотя я ничего не сделал. Но, если вам наберется куча лайков под этим видео, то я сниму еще таких игр. Может, может, предлагать, какие мини-игры нам еще заснять. Посмотрите, просто на кристаллис есть куча мини-игр, а мы не знаем, какие заснять. Если что, пишите. Мы, Я с радостью готов все, что вы захотите сделать. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока! <laughs> <laughs> nails done. I like the girls with the nails done. <laughs>